Самой природой мне было суждено стать дипломатом. Я родился 1 апреля. Если хочешь одурачить весь мир, говори правду. Свобода — это роскошь, которую не каждый может себе позволить. Глупость — это дар божий, но им не следует злоупотреблять. Даже самый благополучный исход войны никогда не приведет к распаду России. Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе. Политика – это не точная наука. У каждого человека бывает так, что ему везет, и счастье пролетает совсем близко от него. Важно вовремя увидеть его и суметь ухватиться, за край одежды пролетающей мимо него фортуны. И никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. Дружба между мужчиной и женщиной очень сильно слабеет при наступлении ночи. Я всегда находил слово «Европа» на устах тех политиков, которые хотели от других держав чего-то, чего они не осмеливались требовать от своих собственных имен. Каждое государство должно осознавать, что его мир и его безопасность покоятся на его собственном мече. Когда заканчиваются доводы, начинают говорить пушки. Учись так, словно тебе предстоит жить вечно. Живи так. Как будто тебе предстоит умереть завтра. От пива люди становятся ленивыми, глупыми и бессильными. Русские долго запрягают, зато быстро едут. Завоевательную армию на границе не остановит ваше красноречие. Любой, кто хоть раз смотрел востекленевшие глаза умирающего на поле боя солдата, хорошо подумает, прежде чем начать новую войну. Только самые жизненные интересы страны оправдывают начало войны.